Фишка тоже, да? Уже да. Фишка в что... чем? Э, то, что шло, шло какому-то апогею все это движение, но я два года работал без отпуска. А -а -а. Вот меня я пускай... знал, ты, ты хотел в отпуск пойти, почему бы ты просто не пошел бы отпускать? Вот мне это спрашивают люди, я много это... общался с людьми. Мне на самом деле сейчас заебись, я работаю Ну то есть до пяти, мне вообще похуй, мне когда надо выходной, я возьму, вот пойду, скажу надеялось. Высыпаю, запускаю, да, высыпаю, у меня вообще похуй, я хочу здесь отдохнуть. Мне надо сделать там в общаге пол сегодня надо было, я доделал пол. Вот, все, блядь. Видишь, видишь, как это работает? Я работаю до пяти, пять все нахуй, до свидания. Детей из как пошел свидать. Нахуй. Какие дети, нахуй, мне эти дети не Да. По сути, блядь. Вот. И у меня просто вот это все у и ну, оно все копилось, копилось. Просто в чем фишка? Я сам себя загнал в этот круг. Я могу и лицо это скипать, нечего. Я, второй лицо себе. Да, я я не могу издеваться над людьми, ты чего? Ну, в смысле издеваться? Одно дело издеваться, другое издеваться. Ну, издеваться, издеваться. Ну, ну издеваться. красиво, и красиво с... это подает. Да. Просто да. я иногда да, прощупываю почву, блядь. А да. Стой издеваться, блядь. О, я, да, блядь. Да, блядь как как надо на да, Так это работает, так правильно начинает. Да. Вот так работает это. Просто ты идешь и делаешь. Ты профессионал. Я вообще не помню ни хуя, да, вообще ни хуя. Вот машина приехала, все, я помню, блядь. А вот до нее, все, блядь. Мы пили с тобой. Мы потом, потом эти пришли блядь, со своим пивасом, как раз они сломали мою систему не пить пиво, то есть мой запрет на запись. Они принесли что-то пивас, и у меня еще бутылка этого стилдаггера. Я же какую-то бутылку бил тут об стол, блядь, у меня какая-то с отхолотым горлом, по-моему, это я уже встречи с ним розочки, из розочки блядь, прям наливал, я вот как их приход тоже не сильно помню. Я допил там вот эту еще, там сколько там, грамм 400 было вот на утро, все, вылетели сутки, сутки, и вот следующие сутки мне надо выйти на работу, я просыпаюсь, я такой, я не понимаю. Вот я тебе пишу тогда, к 11-ти, 11, блядь, да, да, 11-ти. то, что ты паскуда. У меня, кстати, есть щечек паскуда. Мы вчера садись, вчера Зеленого смотрели, сколько ты меня за ту встречу паскудой назвал, там щечек, блядь, по-моему, 12 мы насчитали. Вот как вот так вот, вот, опа. Вот, я тебе пишу, да, я тебе пишу, да, я Тогда что, жахнем? Я перекрыл, блядь. А, я не знаю почему. Вот, я ебашит просто, вот так, щелчок. Что ну, ты, да. ты, ты тварь, ты спаиваешь моего мужа, блядь, Ну не Почему, блядь, если, блядь, как бы, да вот, ну... вот, ну. А как им объяснишь, что они, ёбнутые, что не, они не ебнутые, они ебанутые? Это... Ну вот ты вот даже, например, вот, меня пример поставить, да? Ты вот, ну, ну вот, насчет работы, ты вот, короче, ну, ну не фонтан, блядь, да? Ну ты есть. Да, ну ты есть. С тобой можно пообщаться, я можно выслушать. Ебаный в рот, а? Как это работает? То есть вот так вот. Ну, насчет работы я тебя вот, ну, вот даже на камеру говорю, она пишет, да? Я вообще пишет, не пишет. Я тебя просто ненавижу, блядь. Вот в работе ты я тебя ненавижу. А как человека, блядь. Заедал. А зачем ты с этого начал? Потому что мы сейчас к этому вернемся. Ты же помнишь, я сказал, что мы к этому вернемся. Что ты видел 105-й? Короче, это московская развивка. Ну не похуй, ты видел 105-й, я это запомнил. А, ты хочешь пойти туда, да? А что, ну, реально в городе? Я тебе на видел 105-й там. Я вот, ну, я шел туда. Я смотрю, блядь, стоит хендай, блядь, белый. Вот, ну, смотрю, 105 ты, ты, ты, ты, ты, ты говорил все время, 105, 105-й, 105-й, 105-й, 105-й, блядь. Я смотрю там, ну, 105. Понюхуй, я что-нибудь делаю, она вот либо угулилась, нахуй как бы перевелась, да? Что нам тут делать? А, я до этого не видел вот. Но когда я шел к тебе... Ага. Он там стоял точно. Блядь, ну я думаю тебе это нахуй не надо на самом деле. Успокойся, а? Естественно. Мне это говорили уже многие. Пока я не сделал вот так вот. Уничтожить. Не, успокойся нахуй, а. Все, пускай стоит и стоит, блядь. Вот эти боксерские темы вот эти. Да? Взгляд. Взгляд, смотри. А это не то. Баксрские, блядь, ну нахуй это вообще. Ну да, какая-то из М1. Да-да-да. Вот это. Да-да-да. Вот это хуйня, да? Да, да. Нахуй она нужна. Я там обосрался, блядь, я там проиграл. Но он ну, тоже уплыл, блядь. Ну он, он, он по другой теме. У меня потолок. Потолок. Потолок все запомнил. Откусти забрал. Просто вот это палево, блядь, хуя. Вот он здесь, ну, вроде два нормальных чувака. Мафиозники. Слышишь? Блять. Я видел твои фото, да? Джокера, вонючего, нахуй, да? Угу. Uh -huh. Ну, это не то. Да. Yeah. Вот, я тебе вот говорю, это не то. Ты помнишь Джокера, вот, ну, в Бэтмене, да? Супер, ты видел, бля. Очень интересная история. <клёх> мне что, вернули игрушку, что ли? или ну, блядь. Я не готов снимать сиквел. У меня, блядь, сценарий, блядь, по хейтам, блядь, по вот этим вот всем семьям, блядь, прописан. Максимум, максимум 3 блядь, минимум 1, блять минимум один день я тебе отвечаю сука до последнего конченного гандона, блять я видел 105 там я утром шел стоит 105 -й. утром хундай да я пошел делать ну ну то есть купить фанеру да эту ёбаную нахуй делать пол, а, а стоит 105, -й. ну я хуйню, ладно, ну бля, его ра оставлю информацию.